Анекдот три бабки, на лавочке. Сидят три бабки на лавочке у подъезда. Ну и обсуждают своих внучат, И одна говорит, у меня он, блядь, будет, наверное, блядь, этим, ну, этим, как, врачом, блядь. Везде ампулки, везде шпритчики, везде, блядь, эти самые, таблеточки, блядь. Одна вот эта хуйня, нахуй, у меня будет, надо, блядь, ботаника, она, как это, блядь, да, ботаником будет, блядь. Везде, блядь, травка, нахуй, мак, нахуй, гер и, и это самое какое, блядь, везде, блядь, эти самые, мухоморчики, хурчики, нахуй, там, блядь, все нахуй. А, а другая вот эта хуйня, блядь, вот у меня надо будет, нахуй, это и, и эта самая шофером, блядь. Она как шофером, блядь? Она вот. Да вот так вот, приносит банку друг от друга, нюхнет, блядь, и вот бабка, отъезжаю, блядь.